Всем привет! Меня зовут Диана, 39 лет, Германия. Эту благодарность, этот видеоотзыв я хочу оставить для целителя, которого зовут Мирамбек Шамуратов. У меня сегодня с Миромбеком состоялась сессия «Волшебное путешествие в мир моего детства», где мы нашли корень, причину, того, почему я не умею мечтать, почему я не позволяю себе мечтать, почему я не фантазирую, почему я не обладаю здоровой завистью, амбициями, а довольствуюсь тем минимум, который мне дает жизнь, ну так, чтобы просто не умереть физически. Это было увлекательное путешествие. Мерембег как проводник справился с этой задачей на все сто. Он провел меня плавно нежно, э, достаточно времени уделил каждой ситуации, не подгонял меня, а наоборот, э, жил со мной, проживал со мной все эти ситуации. Мы вернулись в моё детство, в мой шестилетний возраст, где маленькая хорошенькая девочка, которая только начала жить, резко стала взрослой. Ее резко сделали взрослые на неё. Э, ну, не на нее, а она сама, скорее всего, да, э, э, нагрузила на себя груз, тяжесть, проблем взрослых людей. Детство очень резко оборвалось. Началась достаточно взрослая, ответственная жизнь с большими эмоциями, с негативом, э, с воинственностью. И вот этим чувством всем помочь доказать, что они не правы и помогать всем страждущим с физическими недомоганиями и где-то даже физически наказывать тех, кто обижает более слабых. Так вышло, что мы Пришли к одной ситуации, проработав ее, вскрылась другая ситуация. В итоге вскрыв... открывалась картинка за картинкой, картинка за картинкой, целая цепочка событий. И мы достаточно много времени уделили каждой событии, потому что все эти события, они взаимосвязаны. Все эти события повлияли на то, что эта маленькая девочка отказалась жить. Жить как ребенок, наслаждаться, улыбаться, быть счастливой, радостной, просто кайфовать от жизни. Миромек, я благодарна, потому что вот это чувство, что мне вернули чувство изобилия, изобилия во всем, что у меня есть все, что я могу себе позволить все, что эта девочка может позволить себе все. У нее есть все для того, чтобы исследовать этот мир. Понимаете? Это так важно. Убрать эти границы внутренние. Вот эти запреты и блоки, которые вам не дают жить. А жизнь прекрасна. Жизнь, она прекрасна. И жизнь действительно изобильна. Все здесь есть для того, чтобы мы были счастливы. Я благодарна, Миробек, за это путешествие. Я рекомендую всем Мирамбека как целителя. Самое важное, что человек не э, требовал никаких конкретных запросов. Он настолько уверен в себе и знает, что он может помочь в любой ситуации человеку, что просто приходите к нему, разговаривайте, определяйте курс и идите. Главное, доверяйте, доверяйте этому проводнику. Я благодарю. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Миренбек. Желаю вам всех благ, процветания, изобилия. И всем пока-пока.